Приветствую вас, мои любимые подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерго-вибрационный прогноз на неделю для тельцов. И хочу я начать с того, что напомню, что сейчас у нас приближается день затмения, буквально тридцать 31 января будет затмение, и оно непростое. Более детально о затмении, при том о коридоре затмений, потому что сейчас тридцать 31 января будет затмение лунное, Одно, 15 февраля будет второе затмение, и вот этот период будет коридором затмений, коридором возможностей. И как воспользоваться этими чудными днями, буквально волшебными, как стать еще более счастливым, при том это затмение, этот коридор возможностей, он предназначен именно для увеличения финансовой стороны вашей жизни. Поэтому все секреты о том, как это сделать, что то, от чего себя предостеречь, какими инструментами воспользоваться, все детально вы можете посмотреть на нашей встрече, запись нашей встречи, которая проходила буквально в эту субботу, если вдруг вы еще не смотрели. А для того, чтобы посмотреть запись встречи, воспользоваться совершенно в свободном доступе самим и помочь своим друзьям, вам необходимо... Перейти на наш канал в YouTube. Если вы нас смотрите сейчас в соцсетях, то достаточно нажать на значок YouTube в правом нижнем углу. Перейдя на наш канал, подпишитесь обязательно, включите колокольчик, чтобы получать оповещение, и под видео будет описание и все ссылочки, которые вам будут однозначно полезны. Там будет информация и о том, что такое энерговибрационные практики, сеансы, о том, как, в принципе, я создаю энергофибрационный прогноз и чем он отличается, и почему он намного интереснее и выгоднее, и более точнее, ну, может быть, не более, но многие нюансы, Интереснее, чем астрологический прогноз. Я об этом рассказываю в этих видео. Пожалуйста, смотрите, узнавайте и будете в курсе всех событий. И, конечно же, я вас приглашаю на наши уникальные абсолютно энерговибрационные сеансы, которые мы будем проводить тремя мастерами. Я и еще два мастера, которые уже получили инициацию энерговибрационных практик. Поэтому смотрите, что это такое. Приходите на наши сеансы и становитесь еще более счастливыми. А сейчас прогноз для вас на неделю, уважаемые мои родные тельцы. У тельцов эта неделя может быть связана с возникновением препятствий на пути к поставленной цели. Внешние обстоятельства нельзя назвать благоприятными для вас. Причем от ваших личных усилий и вашей инициативы на самом деле мало что будет зависеть. Вы можете оказаться целиком во власти этих не очень благоприятных обстоятельств. Многое будет решаться помимо вашей воли и ваших желаний. В первую очередь могут быть затронуты вопросы профессиональной жизни и еще коснется шлейфом, как-то коснется острием даже, я бы сказала, затмение. Это еще и семейные ваши супружеские отношения, либо отношения в паре возможно лучше что вы лучшее что вы способны сейчас сделать это адаптироваться к внешним обстоятельствам возможные ссоры с партнером с потенциальным для вас с потенциальным либо с настоящим возможны ссоры с партнерами по бизнесу и принципе по каким-то очень очень важным и принципиальным для вас вопросам. однако шансов повлиять на позицию партнера будет очень очень мало и из позитивных моментов хочется отметить, что некоторое будет улучшение в, в финансовой сфере. А в ситуациях, требующих быстрого реагирования, вы окажетесь на высоте, поэтому этим пользуйтесь, и это очень будет для вас хорошее время для какой-то мобилизации, для внутренних ресурсов раскрытия, для преодоления трудностей обязательно, кстати, вот чтобы раскрыть все свои потенциальные ресурсы, обязательно приходите на наши сеансы, именно там мы будем задействовать все пять сфер здоровья, Здоровье, любовь э -э -э -э. Деньги, общий успех и раскрытие потенциала счастья. Мы вас ждем, мои дорогие. И теперь, конечно же, про любовь. Для влюбленных тельцов эта неделя может стать буквально поворотной. И если до сих пор вы удачно уворачивались от стрел амура, то на сей раз события могут обернуться иначе. Не исключено, что ради любви вы поведете себя, ну, как-то оригинально, и, возможно, даже наденете маску, которая вам не очень подходит. Вот чтобы укрепить существующий союз, не стоит ничего скрывать. Будьте собой, и лучше, если вы будете даже гордиться своим партнером, а не стесняться своих чувств к нему. Для стабилизации отношений очень вам подойдут дни, такие как 29 и 30 января, а ключевым моментом может стать 31 января. Я напоминаю, что это день затмения, и как повернуться события, будет зависеть только от вас. Теперь перейдем к теме финансов и карьеры. У тельцов, имеющих свой бизнес, благоприятное достаточно время для сотрудничества, при том с иностранцами это будет самое великолепное время. Успешно проходят ознакомительные поездки, например, за границу и, в принципе, в другие регионы тоже. Вы сможете заинтересовать инвесторов своими товарами, продуктами, идеями, проектами, и вместе с тем это не очень благоприятное время для работы в сфере услуг. Возможно, вам будет трудно удовлетворить все вопросы, все запросы ваших клиентов, и клиенты будут попадаться какие-то излишне взыскательные, и на вас могут пожаловаться даже начальству, а для карьеры время... Не совсем подходящие, поэтому вопросы карьерного роста затрагивайте не сейчас, мы на следующей неделе с вами посмотрим, возможно, это будет более благоприятная неделя. Ну, в целом, достаточно неплохая неделя, главное, что помните, период затмения, он не всегда легкие как воспользоваться этими днями почему а, это не очень легкие дни и самое главное получить индивидуальные а, рекомендации также по знакам зодиака вы можете а, посмотрев запись нашей встречи которую мы проводили для вас мои родные если вы еще не смотрели напоминаю а, на нашем канале в youtube под этим видео есть все ссылочки и конечно же мы очень благодарны вам за ваши лайки это ваша обратная связь мы хотя бы понимаем насколько Сколько для вас это полезно? Пишите комментарии, делитесь максимально с друзьями, нажимая либо на репост в соцсетях или на все кнопочки соцсетей, которые вы увидите под видео на нашем канале в ютубе. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Только так вы будете получать новые видео от нас, потому что мы записываем прогнозы, ответы на ваши вопросы. Иногда бывают прямые трансляции или новые записи видео, которые очень полезны для вас. Ну что, мои родные, мы желаем вам легкой недели, максимально воспользоваться ресурсами лунного затмения, коридора ваших возможностей, особенно это возможности раскрыть все ресурсы для финансового улучшения и в отношениях. Поэтому смотрим запись, приходим на энерговибрационные сеансы, все подробно в ссылочках под видео. А с вами была Елена Дегурова, содружество Яркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.